Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. Это специально для корпорации ЗУС. Итак, коллеги, обратите внимание, что мы с вами в обыкновенном ВОРДе, без каких-либо программ, можем делать тексты уникальными. Да, эта программка, не, вернее, здесь вы не сделаете 100 уникальных текстов, но от 7 до 10 вы можете сделать из одного текста сделать 7-10 текстов уникальных. Как мы это с вами делаем? Значит, смотрите, выделяем тот текст, который мы хотим с вами изменить. Это у нас с вами родной текст. Мы его копируем, потом мы его ниже вставляем. Этот же текст, вставляем, выделяем, идем в файле в правым верхний угол, где найдем слово заменить. Вот мышкой я навела, оно выделилось. Кликаем на заменить. И здесь мы с вами русскую букву А меняем на английскую букву А. Заменить все. Нам пишут, что у нас выполнено 15 замен. Оставшаяся часть документа нам не нужно проходить, поэтому мы с вами кликаем нет. Все. Наш э, текст. В нашем тексте проши, произошли изменения. В нашем тексте, который мы хотели изменить, прошли изменения. И, естественно, сразу же в файле в Word показывает, что здесь неправильное написание. Но читается оно правильно. Далее мы этот же самый текст, который родной мы с вами копировали, вставляем снова. И то же самое делаем. Выделили. На слово «Заменить». И здесь уже с вами меняем, допустим, русскую букву «О». На английскую букву «О». На английскую «О». Точно так. Заменить «Все». Нам пишут, что здесь 14 замен произошло. Но оставший текст нам не нужно делать, поэтому пишем «Нет». Все. Теперь у нас уже получилось с вами три уникальных текста. Также вы можете подбирать буквы такие, какие схожие. Это буква «Е», буква здесь у нас по-русски «Р», по-английски «П». И вы много-много произведете еще замен, которые вам будут способствовать. Тексты будут как уникальными, уже э, машины модераторные, уже не будут читать э, как одни и те же тексты, как повторяющиеся. В общем, у меня на этом все. Пробуйте, тестируйте. Есть еще много программ, которые делают до 100 уникальных текстов, но это уже попозже.